Я всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу поговорить с вами об экономической игре. Называется greygame.fun Здесь немножко по-другому написано, но это вполне возможно. Здесь тоже написано Game. Дело не в этом. Хочу сказать, что эта игра от Надюльна Админа. У этого админа... Вот эта игра не первая, другие игры хорошо отработали, поэтому я и буду заходить сюда. Давайте посмотрим, что же это за игра. Ну вот здесь вот «Создать аккаунт» там очень просто, я не буду останавливаться. Там несколько строчек и все. На почту письмо не приходит. Обратите внимание, что работает только два дня. Игроков здесь пока очень мало. Пополнено 43 тысячи, а выплачено только 4 тысячи. Здесь что нам Говорят, что нам дадут один самолет в подарок стоимостью 10 э, рублей. Здесь есть серфинг сайтов, что очень хорошо. То есть есть возможность зарабатывать без вложений. Хотя я считаю, что без вложений ну, очень мало будет. Можно покупать самолеты или корабли или и самолеты и корабли ежедневный бонус на покупку и вывод тут начать зарабатывать но мы будем заходить не отсюда тут пишется расписывается процесс заработка регистрация покупка получение заработка Это вы дальше посмотрите сами. Самое главное, что у нас нет баллов. Вот они пишут, у нас нет баллов. И ограничений на вывод. Активация 10 рублей. Ну и поехали. Так, вход в аккаунт. Входим мы здесь по майлу, паролю, я не робот, войти в аккаунт. Я еще ничего здесь не покупала. В данный момент мы находимся в профиле. Здесь вот все данные, как видите, у меня еще пока ничего нет. И здесь же реферальная ссылочка. Тут будут ваши начисления, рефералы и пополнения. Теперь. Заработок Вот здесь есть купить самолеты Мой авиапарк Здесь купить судно И мой порт Ну как, как и везде Обратите внимание Мой авиапарк То есть один самолет нам уже дан Хорошо Купить самолеты Здесь такая система Что если вы хотите Купить самолет Более дорогой Ну вот например за 20 рублей Сначала вы должны купить Два самолета по 10 рублей Вот я, например, хочу купить самолет за 20 рублей Значит, мне нужно Иметь два самолета За 10 рублей Так как один у меня уже есть То еще один я куплю И потом куплю 20 рублей то есть в сумме мне сюда надо вложить 30 рублей. Здесь есть бонусы. 24 часа, еще раз 24 и так далее. Ну давайте попробуем бонусы. Первые 24. И перейдите по баннеру и нажмите получить бонус. Хорошо, переходим по баннеру. Закрываем. Ага, на все баннеры надо нажать. Получить бонус. На ваш счет 5 копеек. То есть уже на счету у меня есть 5 копеек. Вот, как вы видите. Теперь получаем другой бонус. То же самое мы делаем. Мы заходим на один на второй и на третий и получаем бонус теперь на баланс для покупок мне зачислено 2 копейки далее получаем бонус за 12 часов делаем то же самое 2, 3 и получить бонус. Для покупок еще 4 копейки. То есть вот сюда. Вот. И последний уровень. Тут еще уровень бонуса. тоже на для покупок. А, ясно. Я в любом случае буду меньше, чем 99, поэтому я могу получать все то же самое. Для покупок то есть вот сюда на выплату только один бонус теперь пошли дальше операции здесь пополнение выплата и обмен обмен всегда очень хорошая удобная штука для того чтобы перейти на более высший уровень то есть обмен идет с балансом для выплат на баланс для покупок за счет этого если у вас, здесь набралась определенная сумма, вы можете перевести сюда и купить что-то очередное, какую-то очередную игрушку, ну или персонаж, как я говорю. Далее рефералка, реф-программа. Смотрим реф-программу. Здесь вот реферальная ссылочка есть. Я ее копирую. Пока у меня нет никого рефералов, но здесь э, значит, 6% от пополнения первого уровня рефералов и 1% от пополнения второго уровня. Тоже хорошо. Еще есть автореферал. Посмотрим, что такое автореферал. Угу. То есть вы можете активировать, заплатив э, Сколько-то, чтобы Получить автореферал Но я не буду этим пользоваться Теперь смотрим, какой серфинг Серфинг 40 секунд 4 копейки Основной по 30 секунд По 3 копейки Ну, в общем-то Срфинг всегда нужен, потому что в серфинге можно найти что-нибудь новенькое, интересное. Серфинг посмотрели. Здесь можно добавить свою ссылку. Есть телеграм-чат и есть телеграм групп для того, чтобы э, задать какие-то вопросы, ответы и все такое. Ну, я буду сейчас вкладываться в заработок. А! Подождите, я не зашла. Ой, а где же у нас здесь должна быть? Купить самолет? но ну, мне же надо как-то. Попо... А, пополнить сначала надо. Я не могу купить <св> операции. Вот. Пополнение. Итак. Ну здесь какие-то еще бонусы. Выберите способ игрового баланса. Конечно, паэр. Ну, столько я не буду. Я буду всего лишь 30. Получу 3.30. Перейти к оплате. Оплатить через паэр. Сразу перепрыгивает на паэр. Я здесь выбираю рубли. У меня частенько стоит доллары. Подтвердить. Оплатить. Подтвердить. Возвращаемся обратно. Почему-то меня выбило. Интересно, значит, да, зачислились. Тем не менее, деньги зачислились. И вот теперь я могу купить, нет, это пополните, извините, заработаю еще, еще, путаюсь, купить. Значит, я покупаю еще один за 10 рублей, вот написано, что еще одна штука. Теперь у меня их два, и теперь я могу купить вот этот У меня получается три самолета, мой авиапарк, вот они три красавца, <сих> один подаренный, второй купленный и третий тоже купленный и вот с них я теперь буду получать денежку. смотрим обещает быть хорошим сайтом вернее игрой и распределяется здесь так 95 на выплаты идет 95 процентов а 5 процентов идут на покупки то есть сюда, здесь еще и на покупки будут добавляться очень хорошо плюс серфинг Я хочу только один. Я не буду 40 секунд, потому что это долго. Но здесь все 30, 30. Давайте посмотрим, что нам еще здесь вот предлагают. Вот видите, здесь предлагают вот эту вот игру. Насколько она платит, я не знаю. Внизу идет таймер. Но вот таким образом можно найти что-то еще интересное. Я слышала, что она платит. Но эта игра уже, по-моему, не, не первый день. 4 плюс 2 будет 6. Нажимаем 6. Уходим, закрываем. И теперь я обновляю страницу. У меня уже 8 копеек есть. То есть... Потом я пройду весь серфинг. Думаю, что я объяснила вам все. Но где-то я читала... Сейчас я сделаю выход. Вот. Где-то я читала, сколько у него еще игр у этого админа. Отзывы. Ребят, смотрите отзывы, потому что по отзывам вы можете судить о том, платит игра вот именно в данный момент или не платит. Вот. Как видите. И в Телеграм можете посмотреть. Вот даже две странички, и сами оставляйте тоже отзывы, чтобы другие люди могли посмотреть и точно сориентироваться. Платит игра или не платит. Статистика. Смотрим. Да, вот видите, это. О. Тут, как видите, правильно идет статистика. Без обмана. Не нарисованная. Я действительно <свы> столько заплатила. Ну, по-разному, видите, даже есть, которые по 2000, значит, этому админу реально доверяют. То то у кого сколько рефералов, по пополнению, обратите внимание, 10 тысяч даже есть, пополнено. Ну и уже есть. По заработку. Ну, представьте, человек позавчера вывел 808, это сколько же надо было вложить? А! Вот он, ну, ну, конечно, у него 74 человека рефералов. Молодец человек! Приветствую таких людей! Ну, я думаю, что я все рассказала. Вот не нашла я где... Еще раз главное не нашла я где же у него какие проекты еще есть где-то было где-то было написано принцип работы я все-таки вот упорно хочу посмотреть может где-то есть а маркетинг проекта пожалуйста вот вам и маркетинг проекта. Очень хорошо. Говорят, что корабли здесь... Ой, корабли эти. Ну, корабли я, я имею в виду, летные корабли. Самолеты здесь покупать выгоднее. Ну, не знаю. Кому как? Так. Есть... Поддержка. О проекте, если вы хотите, почитайте. Самое главное, я вам вс ⁇ показала. Так. Погрузить в уникальный игровой процесс экономические игры с выводом реальных денег. Так оно и есть. Лично я доверяю этому админу, и я доверяю тому человеку, который посоветовал эту игру. Поэтому сюда и захожу. А вы уж решайте сами заходить, вкладывать, не вкладывать. Деньги ваши, и решение вы принимаете сами. Я рискую своими денежками. А уж как вы решите, это ваше право. На этом все. Я благодарю вас за внимание. Желаю огромного здоровья и прибольшущих доходов.